Что нужно для того, чтобы получить черный пояс по деньгам? Представьте себе программу, да, продолжительностью в один год, где через год вы будете иметь черный пояс в науке о деньгах. Когда-то я тоже начинал с нуля, ничего не имея, да, то есть у меня были долги, были проблемы, но я принял для себя решение, что нужно начать осваивать другую нишу. Нужно научиться делать бизнес в интернете, потому что это сегодня актуально, сегодня это ни для кого не секрет, что сегодня в интернете можно зарабатывать хорошие деньги. Как я это сделал, как я достиг результата, как сегодня благодаря этому бизнесу я путешествую в огромном количестве стран, каким образом я сегодня зарабатываю шестизначные цифры, благодаря чему это все получилось. Все это вышло благодаря тому, что а, я познакомился с ментором. Благодаря этим знаниям я создал бизнес, который сегодня работает даже практически без моего влияния. Знаете, Уоррен Баффетт сказал такую классную фразу. «Если вы не найдете возможность зарабатывать деньги, пока вы спите, вы будете работать, пока не умрете». Вот эта фраза, она очень сильно повлияла на меня. Поэтому, ребят, Кликайте на ссылочку, знакомьтесь, разбирайтесь, проходите обучение. Куратор вам во всем поможет успеху.